Она умеет гениально просто рассказывать о самых непростых вещах. Ее отзывчивость и неиссякаемая энергия наполняет людей верой в собственный успех. Она а дух корпорации Фахоу. Итак, встречайте, первый амбассадор корпорации Фахоу, Алла Кауфман. Еще раз Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы присутствуете сегодня на этом мероприятии. И я надеюсь, что у нас будет неутомительный, утомительный, но очень полезный для нас разговор о бизнесе, о жизни, о нашем будущем. Я не устаю повторять, в какое удивительное время попали именно мы, именно наше поколение. Это поколение, которое первое, наверное, в истории всего человечества получило абсолютную свободу. Вот давайте поаплодируем. Вот, ну надо же, да? мы, может быть, не знаем, что еще делать с этой свободой, но мы ее получили. Все больше нет феодализма, нет рабства, нет работодателей, никто не требует вас быть на работе с 8 до 5, никто не контролирует. Друзья мои, почувствуйте, мы абсолютно свободны. Но мы первые в этой абсолютной свободе. И мы еще не знаем, что же с ней делать, как ее грамотно использовать. Ведь в этой свободе надо жить. Надо кормить семью, одевать ее, покупать квартиры, путешествовать, обучать детей одной свободой. Сыт не будешь, да? надо куда-то применить свои творческие силы, свои способности, свои знания. И мы все находимся в поиске. Попитались свободой, подышали ей, а теперь ломаем голову, да, и чешем затылок. А как же жить дальше? А к чем же мы будем кормиться? И сейчас миллионы людей по всем регионам рыщут в поисках возможностей. И вот интересно, что... Буквально вчера мне моя дочь рассказывает, позавчера зять был занят, а ей нужно было срочно там в несколько вес съездить, она вызывает такси. Такси подъезжает к нашему шикарному трехэтажному коттеджу в закрытом поселке. Потом едет ей нужно на одну квартиру, там пришли товарищи налаживать в водопад. Потом ей нужно во вторую квартиру, там а, аквариум надо почистить и новых рыбок запустить. И шофер говорит, вам такой вот молодой человек, говорит, интересный попался. И вот он смотрел и говорит, Лена, ну вот скажите, скажите, чем надо заниматься, что вот это все иметь? Я же вижу, да, и дом непростой. И квартиры-то все одна рядом с огромным, в этом же доме, где огромный фитнес-центр, бассейн, спа-салоны, да? туда и попасть-то трудно, а мы там живем. Второе, да, э, потрясающая инфраструктура, с рекой, с лесом. И в то же время вот она, и вот просто вот от Москва и вот дом. Он говорит, как, где? Менка ему говорит, знаете, если честно, знаете, все мама. Она сетевым бизнесом занимается. А говорит, мам, надо было видеть его реакцию. Он вот так посмотрел. Да, и все-таки сетевой. <и <10 hesitation> <eaten> <murdered> Это действительно очень хороший выбор, к которому приходят все больше и больше людей. Понятно, что выбор сетевой мы должны потом выбрать компанию. И вот здесь вот для в сетевом можно достичь невероятного успеха именно нам. Мы не готовы к открытию каких-то своих производств. Кто из нас пытался какое-нибудь свое производство или торговое дело наладить? О, Господи, я, наверное, раз в 10 пыталась, да? но это. Это сложно, кругом столько конкурентов, опыта нет, а, а тех, кто тебе подножку подставить хочет, огромное количество. И надо сказать, вот когда я наконец пришла к сетевому, как бы случайно пришла к нему, я с таким облегчением вздохнула: Господи, наконец-то! По крайней мере, социальный комфорт есть. Никто над тобой не стоит, никто тебя ничего не заставляет, ты сам-то нет начальников, нет будильников. Социальная защищенность есть, никто не уволит, никто не сократит, и пока ты здесь, тебе всегда будут помогать. Всегда, любой может прийти на любой семинар, они всегда все открыты. Учитесь этому бизнесу сколько хотите. Такой свободы обучения за ничтожно малые деньги да, вы нигде ни в одной профессии больше не найдете. И, конечно, социальная справедливость. Сколько заработал, столько получил, как бы мы хорошо не относились к кому-то, мы не можем им дать больше, чем другим, потому что все согласно маркетинг-плану. Запомните вот эти три потрясающие преимущества сетевого бизнеса. Социальный комфорт, социальная защищенность и социальная справедливость. Нет в мире больше бизнеса с такими характеристиками. Вы согласны? Вот это надо прочувствовать всей душой. Я бесконечно люблю сетевой бизнес вот за эти три фактора, каждый из которых достоин отдельной школы для детального раскрытия и всяких разных да, душесчипательных примеров. Дело в том, что... В любом бизнесе, в принципе, с чем бы ни занимались, нужны уверенность, нужны знания, нужны умения, но в сетевом бизнесе это главное, что нужно. Собственно, вот номер один, что нужно для успеха в компании сетевого бизнеса – уверенность. Уверенность в самом бизнесе, как мы говорим, да, вот такой замечательный, с такими характеристиками сетевой бизнес, это уверенность в компании, что она действительно там предлагает сейчас лучший продукт, что у нее перспективы, что у нее хорошее качество, эффективность, актуальность и так далее. Да? Второе. И третье, уверенность в себе. Вот связь для, для успеха в сетевом бизнесе. Уверенность в структуре, в форме бизнеса, в формате его, уверенность в компании. И уверенность в себе. Ну, уверенность в бизнесе, мы вот сейчас ее обговорили, и в принципе это просто надо вот сюда себе положить в голову. Что это действительно очень крутой, очень красивый а, и очень такой человеколюбивый. Он действительно для людей. Не зря же мы говорим, что сетевой бизнес – это только... Бизнес построения человеческих взаимоотношений. Здесь не надо э, напрягать там, себя в области знаний, в области э, прочтения множества книг. В принципе, да, здесь нужно понимать людей, быть позитивным, быть целеустремленным, терпеливым, ну и, конечно, трудолюбимым тоже можно. Но в меру, в меру. Трудолюбие здесь в меру. Здесь лучше хорошее настроение важнее трудолюбие. И вот ведь вот посмотрите, когда мы получили свободу, мы бросились читать книги. И тут же, да, сразу рынок, ох, в каком количестве стал всякие книжки выпускать, да, по психологии, по вере в себя, по целеустремленности, боже мой, тонны книг, да, в любой, зайди, там разделы. Но сколько раз я слышала фразу, слушайте, я перечитал миллион книг, о том, что надо быть позитивным для успеха, что надо быть целеустремленным, что надо верить в себя, что надо строить планы, что надо визуализировать мечты. Да? Я все умею делать, но я не дайте мне фундамент, где я это все буду делать, да? на чем это все буду строить. Чтобы позитив есть, а куда его приложить? Целеустремленность есть, но я не знаю, каким образом достичь ее. Я хочу, я визуализирую, вот он мой дом, моя машина, мои путешествия. Ну, возвращаясь в реальность и пустота. Поэтому что попали мы вот в этот бизнес, это нам действительно очень круто повезло. Вот эти все вот э, вешечки, они должны быть у вас глубоко в сознании. Мы нашли нишу. Миллионы людей ищут и найти не могут, а мы нашли. Вот она ниша в сетевом бизнесе. Корпорация ФОХО. И поэтому у нас должна быть абсолютная вера в компанию и ее продукт. И это такое счастье, что здесь вот эту веру не надо высасывать из пальца. Она здесь доказательна. И вы обязательно, вы должны это чувствовать. Должны, если вы хотите много денег. Если вы хотите да, большое материальное благополучие, если вы хотите отличные перспективы, вы должны понять, прочувствовать, почему корпорация ФОХОУ такая крутая. И пока вы не будете в этом уверены, больших успехов вам не достигнет. И не надо копаться слишком вот глубоко. Закопаетесь, ни себе не докажете, ни людям. Это надо просто на естественных вехах понимать и осознавать. Просто вот я, я себе представляю, когда мне говорят «продукция компании». У меня картинка тысячи лет. Там эти лекари императорские возятся из тысячи лет. Изучают все, что на земле и под землей, на воде и под водой, птиц и животных, камни и минералы. И ищут, что там полезного для человека. Повторяю, многие тысячи лет. И все накопленные знания передают из поколения в поколение. И какой там синергизм вот этого вот с этим, а если еще маленько вот этого, а если пораньше добавить вот этого или побольше. Да? И вот это только тысячи лет можно создавать действительно идеальные, натуральные рецепты для здоровья. Прочувствуйте эту картинку и положите себе ее в голову и в душу что стоит за этим продуктом. Потом представьте себе, как все это изготавливать. Представьте себе кардицепс, гриб, вы его видели, да, вот такой корешочек. Представьте себе линжи, просто как деляшка буквально, да, а польза нереальная. И гонодерму ну и все, что там это вот есть, это все это все натуральные компоненты с очень твердой оболочкой. Если мы дадим больному человеку пососать или погрызть, мало он эффекта получит, согласитесь, да? И вдруг, наконец-то, появляются современные технологии, которые встретились с этими уникальными рецептами. У меня картинка. Вот они тысячелетия, как они там и морозили, и трусили, и сушили, и вымачивали, и дерьмо. Что только не делали, чтобы убрать балласт, достать питательные вещества. Ну мы же разумные люди, такие вещи, мы же понимаем, да? Что когда мы даже ту морковь едим, 95% пойдет в утиль, и дай бог, это я уже с большим преувеличением говорю, 5% там реально вот этих питательных веществ, остальное балласт. И так везде во всем. И этот нужно питательные вещества вытащить, так, чтобы при очистке от балласта они еще и не пострадали, что очень невероятно сложно. Это тысячелетиями была проблема номер один. И вот, наконец, хоп, мы родились. И родились современные технологии. Знаете, я прямо чувствую. Вот свезло так свезло. Но вы представляете, да? Мы как раз оказались сверстниками вот этого уникального процесса. У меня эта картинка всегда в голове. Вот они, тысячелетия, вот оно, вот оно приближается. Ждем, ждем, ждем, ждем, ждем, когда же мы родимся. Вот они, мы родились и современные технологии появились. Которые моментально... Идеально очищают все от балласта, не разрушив питательные вещества, делят их на 10 в минус 12 степени раз, чтобы получилось клеточное питание из питательных веществ. Поэтому я всегда восторгаюсь рекомендацией по применению нашей продукции. Просто положите вы гениаль, гениальны, вы Ну, ну вот, это, вот, вот эта картина у меня всегда передала. Одни только клеточные питательные вещества. Никакого балласта. Поэтому может быть какая-то тут какая-то аллергия или неприятность. Нереально. Потому что это клеточные питательные вещества. Это, скажем, может, можно э, плохо переваривать какие-нибудь человеку там э, с севера бананы э, или, или человеку там э, с юга какие-нибудь северные грибы, потому что их надо переваривать. Что такое переваривать? Очищать от баланса, делить, получать клеточное питание нашей родной пищеварительной системе. Тяжелая нагрузка, недостаточно ферментативной базы, да? А здесь нет никакого балласта, ничего переваривать не надо. Готовые клеточные питательные вещества. Клеточное питание. Поэтому вот это надо чувствовать. Скажите, это помогает в уверенности компании вам? Конечно. Вот она, она из этого складывается. Есть уверенность в сетевом бизнесе. Он крутой, он хороший, да? он свободный. Есть уверенность в компании, уникальная продукция. Вряд ли такую найдешь и не найдешь. Потому что Падиты ты эти тысячелетние рецепты. Поди, ты знай, да, как это все это, в какой пропорции, где и чего смешивается и в какой именно момент. Действительно, в корпорации ПКУ целая лаборатория с огромным количеством профессоров. И, наконец, нужна ли нам эта тема? Я сейчас... Тема здоровья. Это очень важно понимать, потому что я часто слышу, как партнеры говорят, им кидают упреки. Вы не врачи, вы не больница, а занимаетесь здоровьем. Поэтому мы должны с вами понимать всю несправедливость этих упреков. Потому что, извините, мы занимаемся восстановлением и поддержанием здоровья. Этим никто не занимается. Все занимаются лечением. Вся система здравоохранения занимается лечением болезней собственными методами. И мы с вами знаем, что эти методы приводят к хронике. Я сейчас любую презентацию компании, вот когда рядовая презентация в офисе, я начинаю обязательно с фильма, и после фильма у меня первая фраза всегда... Из фильма вы увидели, что корпорация ПКУ это современное высокотехнологичное предприятие, которое представляет собой эм, яркого, которое является ярким представителем традиционной китайской медицины. И следующее, и мы должны с вами. Понимать, чтобы вот изучать эту продукцию, рассматривать, насколько она нам нужна. Мы должны понимать, нужна нам традиционная китайская медицина. Или, может быть, нам западной этой вполне достаточно. Вон сколько больниц, поликлиник, аптек, стационаров, врачей, медсестер и так далее, и так далее. Может быть, она нам вообще не нужна, может нам своего штата здравоохранения достаточно. Мы должны это понимать. Поэтому этот вопрос я ставлю всегда первым в презентации. И далее мы рассматриваем. В, тради... в нашей западной медицине огромное количество хронических болезней. Мы это все прекрасно знаем. Да? У нас есть и хронический геморрой, и хронический гайморит. У нас весь букет может быть хронический. А что такое хронический, это неизлечимый, да? Ну, в принципе, определение хронического. То есть неизлечимый. о это хроника, она постоянно, она неизлечима. Традиционно китайская медицина что говорит? Неизлечивых болезней нет. Слушайте, хорошее про ее поставление. Вот я его очень сильно чувствую. За 12 лет сколько к нам хроников приходило, Которая говорила, где только не был, где только не лечился, и вот здесь вот за определенное количество времени, оп, и нет хроники. То есть мы получили доказательство, что это действительно так. Второе. Западная медицина после 40 уж точно нам ярлык навешивает «вы не не можете, невозможно быть здоровым». Да? каждым десятилетием у вас должно быть все больше и больше хронических болезней. А что вы хотите, вам уже 40, 50, 60, а уж чтобы в 70 лет мы пришли к специалисту западной медицины и сказали, я хочу быть абсолютно здоров, но просто бы повертели, наверное, пальцем. Но, к сожалению, это факт. А здесь мы говорим, в любом возрасте мы здоровы, ну и что, кому-то скоро 70, как мне, кому-то скоро 80, да, как вот моим тут друзьям, которых я вижу, и мы все ну, абсолютно здоровы и болеть не собираемся, потому что мы хорошо знаем продукцию корпорации ФОХОУ, которая является ярким образцом традиционной китайской медицины. Мы знаем, понимаем, разбираемся. А, ну и э, западная медицина постоянно использует химфармпродукцию, у которой вот такие листы противопоказаний традиционной китайской медицины, ее яркий представитель продукции корпорации ФОХОУ, никаких противопоказаний не имеет. Характеризуя эту продукцию, мы говорим, противопоказаний нет, передозировки нет, Побочных эффектов нет, привыкания нет, одна только голимая эффективность. Вот почувствуйте разницу. И понятно, да, что мне гораздо безопаснее давать своей семье, любимым детям, внукам, конечно, продукцию корпорации ВКО. Если там, не дай бог, там сказали, что нужно вот эту таблеточку дать, так я сто раз подумаю и, и все-таки не дам. Я боюсь. Там вот такие противопоказания. А здесь без противопоказаний, да я лучше коробку эликсира дам. Лучше дам коробку эликсира феникса, и я знаю, что, господи, ну быстрее вылечимся. Поэтому нам действительно... Традиционная китайская медицина подарила корпорацию ФОХОУ как современного яркого представителя э, традиционной китайской медицины. И за 13 лет мы увидели, что с помощью этой продукции реально по-другому начинаешь смотреть на молодость, на здоровье, на долголетие. И уже 70 лет, это какой-то, я не знаю, вообще детский сад, да. И как, сколько тебе лет? Ну, еще не сто, еще все впереди. но это же реально так. Еще не 100, еще все впереди. И я действительно понимаю, что впереди у каждого из нас ее великолепные подарки от судьбы. И, наверное, никто с таким наслаждением не смотрит вперед, как активные партнеры корпорации ФОХО. Но у нас есть задача, у нас есть миссия. Нам нужно, чтобы каждый познакомился с корпорацией ФОХО. Вы поймите, это не значит, что каждый должен обязательно стать активным партнером. Это невозможно. Вчера мы ходили в китайский ресторан да, и познакомились э, с ее владелицей прекрасная Татьяна, моя ровесница, 20 лет она уже э, дирижирует этим вот китайским рестораном, отличная кухня, она знает китайский язык, она знает, где правильные продукты взять и кто там ей пришлет необходимые ингредиенты, замечательно все. Но, ну, например, да, мне даже в голову не придет, скажем, приглашать ее на семинары, э, приглашать ее в активный бизнес. Ну, может быть, потом когда-нибудь она и захочет, но единственное, что да, я хочу, чтобы она познакомилась с этой компанией. И я вчера приложила все, весь свой шарм, все свое умение залезать в душу чтобы она просто пришла на пробный сеанс биоэнергорегуляции. И она мне, она же китая, китаевед, да, да я иголки делаю, и все, милая моя, иголки – это пережиток прошлого, да? вот. И все эти массажи гуаша, и все эти банки, все эти болезненные процедуры, которые нужно регулярно повторять, это все в прошлом, Появился Бэм, который заменяет это все и улучшает минимум в 10 раз. С таким комфортом, Таня, вы только придите, вы получите такое удовольствие, что будете вспоминать меня добрым словом еще много-много лет. Потому что это кайф. Да? И вы поймете, что теперь можно не подвергать себя там иголочным и прочим пыткам, скоблению, дранию, втыканию. Ой, да чур меня! Все, когда появился БМ, я забыла про вот эти все китайские издевательства над телом. Есть БМ, одеваешь перчатки, гладишь тело и встаешь, все летающий ангел просто. Поэтому да. Надо вот это все, надо вот иметь бэм и сразу картинка. Новая жизнь, новые возможности, новое движение, новые плечи, новая спина. Нет, нет страха проблем тазобедренного сустава, поясничного отдела, копчикового отдела. Нет страха, там проблем с коленкой. Э, на горных лыжах э, каталась я, катальчик никакущий да, и поэтому я капитально шлепнулась и какую-то там связку сложную э, повредила и самый крутой специалист в Москве к которому не пробиться к которому по плату на прием он говорит да, приезжайте ко мне на месяц вот я месяц буду работать в Сочи приезжайте, я вас запишу каждый день будем делать процедуры но имейте в виду, это такая сложная связка никогда мы до конца с вами ее не восстановим и время от времени она будет у вас побаливать ну, я не знаю, на каком сеансе БМ я забыла про эту связку. Абсолютно. Я даже забыла на какой ноге, на правой или на левой. Мне надо вспоминать. Вы, вы понимаете, Бэм, да? И все вот эти, ну, я даже не знаю, светила шарлатаны для меня они а теперь. Они БМ не знают, а поэтому неправильные рекомендации дают. Им надо всем с Бэм познакомиться. Вы согласны со мной, да? невероятная вот она основная наша продукция которая восстанавливает микрофлору кишечника улучшает стеночки сосудов чтобы там просвет был девственный можно сказать даже чтобы кровь текла правильно чтобы иммунитет был сильный чтобы мозги хорошо работали очень понятная очень простая вкусная эффективная продукция и в сочетании с БЭМом. И вот здесь очень важно э, понимать в принципе суть здоровья.